стильная, льняная сумка. Сумка Такса выполнена из натурального льна, В плетение текстиля лен, добавлена золотистая нить. Она очень здорово и интересно пылесбивает на свету и на солнышке. Удобная ручка, поцелуйка классическая. Длинный регулируемый ремень, который можно считать с разной одеждой, по цвету, стилю и направлению. Сумка будет надежной подружкой вам на каждый день. Приятная на ощупь, в эксплуатации. Маленький кармашек для мелочи. Карман на задней стенке молнии. И поцелуйку Регулируемый ремень на карабин. При желании карабин можно отстегнуть. Очень качественно выполнена. без дна. Цена модели 1200 рублей.